Deutsche Autobahn. Endlich wieder die Fahrt aufgenommen. Eine ganze Stunde Stau, Schwarmstedt. Здравствуйте все те, которых интересует тема, с чего надо начать планировать, когда ты собираешься поехать в будущем, как цель тебе поставить работать в Германии. Меня зовут Ина, моя агентура АБЕЦ Трип минус. Ина поможет тебе с первыми вопросами справиться и настроиться на этот путь. Цель ты себе уже поставил. В прошлом видео, в моем первом видео, я говорила о том, как важно, чтобы это для тебя стало целью, потому что без цели никуда мы не дойдем, никакие пути мы не откроем для себя и не сможем правильно подготовиться. В сегодняшнем видео я иду конкретно, несколькими шагами с тобой на этот путь, чтобы ты смог свою цель достичь. Я подготовила себе несколько пунктов, и мы сразу конкретно поехали. Каждый человек, который начинает... Интересоваться какой-то темой начинает с информации и со сборки ее, чтобы углубить свои знания. То же самое с темой работы в Германии. Я советую тебе в первое время очень глубоко уйти и усвоить информации о Германии, о жизни так для себя. Может быть, ты даже передумаешь свое решение, но главное для меня, чтобы я тебя смогла подготовить к некоторым темам и сдвину тебя э, на путь, чтобы ты шаг за шагом смог сам воспринимать и устраиваться, и знать, что тебя ожидает в Германии, когда ты сюда приедешь на работу. С чего начать? Так, если ты хочешь узнать о Германии, у тебя есть масса, масса информации, может быть даже очень много этой информации, чтобы узнать о Германии. Ты сможешь читать газеты. Если у тебя понятие языка уже есть, ты сможешь их даже на немецком языке в интернете найти и читать. Читать просто из жизни. Читать о хозяйственных процессах, о политике, о том, что людей интересует. У тебя появится понятие о Германии. Справочники. Доставай справочники, покупай, смотри в библиотеках. Я буду всегда советовать в библиотеку обращаться, если ли информация, бесплатная, доступная информация, чтобы проинформироваться. Ты сможешь, конечно, в интернете, либо это Google, либо это Яндекс, запросы ставить о Германии. Конкретный вопрос, если тебя что-то уже конкретно интересует, или просто засаживаясь в личку жизни Германии или сегодняшняя ситуация, или что ты хочешь. И всплывает очень много информации, которую ты можешь перелистывать и некоторые нюансы даже из жизни узнавать. Я считаю, что это очень дешевый это бесплатный доступ до информации, которым надо пользоваться. Дополнительно можно еще смотреть Мы художественные фильмы, они э, очень реальные, так же, как и французские фильмы, немцы э, они делают реальные фильмы о своей жизни или ситуации, чтобы понять, э, чтобы вникнуть немножко в быт, э, понял, какой менталитет у немцев. Он отличается от э, славянского менталитета. Можешь, ну, конечно, имеешь доступ, если у тебя приложение Ютуба есть, Выходить на YouTube платформу и ты найдешь кучу информации о Германии, очень много русскоязычных эм, рассказывает о Германии, как они в отпуске ездят, как они что-то делают, что-то успевают, просто каждодневность, масса информации. Выбирай, что хочешь, можешь на мой канал заходить, у меня специальные информации и приложения на моем немецком. В этом канале у меня есть русский канал. Я их в инфобоксе здесь äh, подпишу. Ты сможешь заходить и информироваться. Некоторые видео с канала я уже äh, предлагала на этом. И äh, еще есть возможность у тебя просто под видео, под каждым видео. писать свои вопросы, ставить запросы. Что тебя интересует? Это будет самый лучший способ с первой руки, вот с моей руки, я тебе смогу дать либо сама информацию, либо я смогу тебе показать путь, где ты что ты сам сможешь найти, чтобы проинформироваться. Я начала очень быстро схвачивать здесь, прямо на ходу, как говорят немецкий язык, и уже через три месяца я э, достигла такого базового, но примитивного уровня немецкого языка, потому что я была очень любопытна, что говорят люди, о чем они говорят, говорят они о мне, что они отвечают, как что-то спросить. Это, конечно, типа к типу... Э, отличается, но и человек контактный. И мне, конечно, хотелось тоже рассказать. И э, когда первые попытки делала, я поняла, что у немцев другой менталитет. То есть открытость, вот это вот э, то, что я хотела объяснить, что я про что-то думаю, какое у меня понятие, какое у меня мнение. Э, немцев это не очень интересовало. Я, Германия отличается в этом отношении. Конечно же, мои дети — они где-то 50 на 50. Вот я считаю, что часть — это интегритит, это то, что касается индивидуальности, ее э, нельзя склаживать, э, это неправильно, э, потому что это украшает просто общество, если люди разных национальностей приносят эти свои краски из, э, из своих э, кругов, культурных кругов. Ну и надо акцептировать то, как тебя воспринимают. Э, ну, совет у меня такой, Никто здесь не будет твоей личной жизни интересоваться. Об этом ты должен знать. Это лишь личный круг, лишь личное кольцо, которое создается возле тебя потом со временем. Вот, так что не навязывай свою судьбу и своими там, историями. Если я спрашиваю, то отвечай. И э, немцы ставят один раз лишь этот вопрос, если они что-то хотят, допустим. Но все остальные тонкости, ты сделай запрос просто в комментарии, и я соберу потом эту информацию чтобы быть конкретнее. Сейчас мы поехали дальше. Так что металлитет, эту информацию ты сможешь вот с этих потоков взять, которые я уже объяснила. Второе — это язык. Я пообещала, что в этом видео я поговорю о языке, о изучении немецкого языка. У тебя есть две возможности, которые я вижу доступными, и ты должен в любом случае или одной, или другой возможности пользоваться, когда ты еще живешь на Украине или в России, или я не знаю, где будет высвечиваться это видео. Ищи немецкие курсы, то есть ищи курсы немецкого языка. Главное, чтобы они были качественные. Как узнать, какие качественные курсы или нет? Эм, можно так узнать, что э, изучение языков, хоть немецкого, хоть английского, хоть французского, это тоже я знаю уже здесь, в Германии, потому что мои дети тоже учат иностранные языки, не немецкий, а, допустим, английский и французский, они имеют критерии уровней. Уровня есть четыре, критериев есть 8. То есть А, Б, С, Д, А это начальный уровень, D – это высший уровень, а потом есть D, D, D1, D2, вот. и так у, каждого, у каждой категории есть вот эти уровни. Если ты будешь искать себе курсы немецкого языка, спрашивай об этом. Вот это как ловушка, ты сможешь потом сам оценить, знают ли преподаватели об этом уровне. Если они об этом не знают, то ищи лучше другого, других курсов, потому что тебе каждый сможет продать какие-то курсы, но надо научиться. Вот, и совет э, мне тебе такой, э, тебе надо как минимум А и Б уровень, чтобы ты смог вникнуть в первые э, коммуникации здесь, но лучше иметь С1 или С2. Вот, это как минимум, чтобы ты смог здесь э, обратиться, что-то спросить, что-то прочитать, э, название, сообразить. То есть начинай наполнять свой иностранный немецкий язык и учись э, с учителем в с школе или с репетитором, с репетитором. Ну, спрашивай об этом уровне, чтобы тебя просто деньги сняли и, и ни за что, это ничего не научился. Вот. Второй путь. Эши институт. Гетти институт, так он называется на немецком, имеет интернациональную сеть своих филиалов, которые занимаются изучением немецкого языка. Эти курсы стоят э, недорого по сравнению, что здесь стоят курсы немецкого языка в Германии, поэтому доступно тебе и даже на высоком уровне выйти э, с изучением немецкого языка. Я знаю, есть в Киеве. Гетто-институт есть в Москве, в Краснодаре, в Санкт-Петербурге. Ты сможешь задать в Яндекс или в Google, в личку, в поиск и найти поблизости, где находится Гетто-институт. Смотри, если ли возможность? Язык надо учить активно. Язык надо не только закладывать какую-то информацию, словари, зубрить это все, Это одно. Но язык должен быть активирован тем, что тебе надо общаться в группе, в языковой группе. Это очень важно. Опять-таки, это второй вариант. Опять-таки есть еще третий вариант. Он не гарантирован, но у тебя будет первая возможность, пока ты определишься, пока ты найдешь немецких преподавателей, репетиторов или где институт. Смотри на YouTube платформе, кто преподает немецкий язык. Смотри на немецких каналах. Очень много русскоязычных людей здесь в Германии преподают свой немецкий язык. Вот. смотри, выбирай. Это по вкусу. Посмотришь, понравится тебе человек, не понравится. Это такое очень длительное, щепетильное дело. Для меня главное, чтобы была симпатия к человеку. Вот. Тестируй себя в анкетах, которые я буду предлагать, чтобы конкретно проработать для себя внутренне, внутренно тему, насколько ты готов работать за рубежом и в конкретном случае в Германии. Да. Yeah. советую тебе обязательно, чтобы ты тестировал себя и спрашивал, для тебя это или не для тебя. Если ты прочувствуешь то, что я между словами хочу тебе сказать, то, может быть, это не для слабаков, работать за границей. Вот. Но надо просто говорить себе об этом, есть у меня такие сомнения, нет у меня таких сомнений. Надо ставить все вопросы себе, надо быть э, реалистом. И, э, но тебе тоже серьезно надо сконцентрироваться на том, сможешь ты э, ли ты или не сможешь, потому что ты инвестируешь сейчас. Если ты начинаешь учить язык, если ты начинаешь концентрировать свои мысли, что ты приедешь в Германию, ты начинаешь э, ресурсы, свои временные ресурсы инвестировать на это, Тебе надо ставить все вопросы. Чем глубже ты вникнешь во все вопросы, которые вокруг работы еще наблюдаются, тем лучше ты подготовишься и тем легче будет себе здесь воспринимать жизнь и в первое время концентрироваться на свою работу, на новую ситуацию, чтобы было намного легче. Если бы я могла сравнить эмоционально, что значит переезд на работу в Германию, конечно, я уже давно не живу на Украине, но, конечно, у меня семья и родственники есть, и мы общаемся систематично, то в нашей коммуникации мне ясно, что первое время очень трудное будет для всех в Германии. Не только что новая ситуация, но из-за того, что... Очень много э, закрытых дверей, если ты не знаешь порядка, вот, и если ты не знаешь, как спросить, И не знаешь традиции, и не знаешь э, все, все таких вопросов, конкретных вопросов. Куда пойти, с кем, что и как у тебя не будет проводника просто. Вот, поэтому... Я тебе скажу так, что менталитет германский он, или немецкий, он базируется на большой традиции, на консервативном обществе. Здесь все отрегулировано, совершенно все отрегулировано. Здесь очень высокий стандарт, стандарт чиновников, здесь они очень концентрированы и качественно работают. Например, если я прихожу какой-то документ оформить, мне надо для этого документа основания я прихожу с этим основанием, иногда надо услуги платить, или, э, или я могу получить какие-то э, информации или знания по телефону, э, то они знают, чем они занимаются. Они не чеканят и не, не достают, если у тебя есть все эти условия, которые ты... Заполнил, то ты получишь все, что ты хочешь. Вот такой, у, у них такой рабочий доступ к этому ко всему, вот, и поэтому немцы любят очень этот порядок. Но к нему, конечно, надо вырасти, да? ...того, что каждый знает, чем он занимается. И э, вот на эти чин, чиновнические термины все уходит немного времени. Потому... То есть э, вот это все бюрократия, она поддерживает порядки, а не выводит человека вот с его рабочего статуса или, или что-то в этом роде. На это не уходит очень, не уходит времени. Это считается нерациональным и неэффективным. Что я могу еще добавить? Пиши в комментарии свои запросы. Пиши конкретно, что ты хочешь знать. Я отвечу э, на все вопросы, э, которые касаются конструктивного порядка. Не бойся этого, спрашивай. Потому что каждый вопрос, который на, нагревает, наболевает, он волнует человека, и для этого есть у человека, конечно, причины. Почему, как и что. Что я могу предложить для тех, кто после этого видео до сих пор не отошли от пути и целеустремленно хотят приехать на работу в Германии? Я предлагаю список. Чек-лист, список, всего надо начать. 15 пунктов я собрала на этот список конкретных, эм, которые помогают тебе все это эм, организовать, пропланировать и эти шаги просто реализовать для того, чтобы пойти вперед или пойти дальше навстречу к твоей цели. Если ты хочешь этот список получить, то... В моем Фейсбуке в аккаунте есть электронная почта инаянольэтмильпутком или Инаяналь собачка gmail.com. Пиши мне по электронной почте этот запрос одним предложением. Привет. Ина. Я хочу список на чек-лист список с чего начать планировать. Этот список я, я тебе вышлю по электронной почте после проплачивания 1,99 евро на мой PayPal. Этот PayPal счет я тебе вышлю тоже по электронной почте, и ты сможешь с помощью этого списка, с помощью этого э, документа, который я для тебя специально э, сделала, пройти все пункты для подготовки. Вот, сейчас быстренько просмотрю, да, что составляет этот список. В этом списке я еще тебе дам информацию о немецких курсах, конкретные адреса. Я их уже все собрала для тебя и подготовила. Я тебе сообщу о том, какую сумму денег надо тебе с собой иметь, чтобы ты первое время смог справиться в основном надо тебе с деньгами приехать не думаю, что ты с нулем приедешь и сможешь здесь начать, немцы будут тебя проверять, вот какую сумму тебе с собой привезти в этом списке находится информация о том, какой минимум в Германии в жизни, находится информация о том, где очень доступно и очень дешево можно в первое время для, для домохозяйства что-то найти для закупки продуктов найти какая стоимость транспорта и, и, и, и. все вот практические элементы, которые нужны будут тебе, ты приедешь уже, как говорится, с правами, ну то есть с доступной информацией, которую ты, смож... которую ты получишь по этому списку, не только для Германии, но сейчас даже в процессе подготовки. Ставь свои запросы, пиши, я надеюсь, что информация тебе помогла, желаю тебе успехов, желаю тебе найти свои немецкие курсы. И до следующего раза смотри под видео, какую информацию я тебе еще даю. И желаю тебе успехов.